дивидендная доходность многих российских компаний. Просто дивиденды, которые платят российские компании, находятся примерно на сопоставимом уровне и даже выше. Такого никогда исторически не было. Это опять-таки говорит об очень высокой привлекательности российских компаний. Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Продолжаем серию видео, касающихся того, куда инвестировать в 2018 году, во второй половине года. Много уже, что было сказано, как обещал, это, наверное, заключительное видео, связанное с инвестициями на рынке ценных бумаг, оставаться в акциях или нет, и к чему, в принципе, стоит готовиться. Ну, многие знают, кто смотрит, кто подписан на канал, что я сторонник степа инвестирования. Исходя из позиции того, сколько стоит сейчас российский рынок и какова его ценность, он по-прежнему является привлекательным. То есть при ставках.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 Китай с э, Америкой, э, Европы с Америкой, и в принципе каждый будет бороться за свою непосредственно. То есть это очень серьезный вкладка напряженность вносит в целом в э, финансовые рынки. И основной риск, в принципе, есть больше, наверное, там касающийся рынка акций американских, да, то есть глобального перетока капитала из развивающихся стран в Америку, потому что там растут процентные ставки. Естественно, это не может не коснуться России. И, и риски, соответственно, пропорционально увеличиваются. То есть, если вы являетесь спекулятом, будут в ближайшее время очень хорошие возможности на этом заработать именно на спекулятивном движении. Что касается инвестирования в российские компании, где стоит оставаться, где стоит по-прежнему находиться на возможность снижения стоимости компании. Ну, то есть как основной, основной посыл да, по-хорошему сейчас лучше избавляться от ликвидных активов любого вида, да, любого качества, различного рода структурной ноты, недвижимость, коммерческая недвижимость, для участки и высвобождать кэш, находиться в валюте. А американский рынок при этом может упасть очень серьезно. Может упасть в первую очередь IT-сектор, да, компании, входящие в рынок с NASDAQ. Может это коснуться S&P 500, соответственно, если будет глобальный переток капитала в, американскую, в Америку и проблемы с американской экономикой, то акции могут там упасть. Мы в стороне не останемся. Что я в этом случае рекомендую? По-прежнему я сторонник долгосрочных инвестиций. Сам лично я пока позиции на российском рынке не закрываю. Да, то есть я по-прежнему нахожусь в российских бумагах, но скорее всего свои позиции я буду в течение одного двух месяцев серьезно пересматривать. В чем я однозначно собираюсь оставаться? Я собираюсь оставаться в компании, которая экспортно ориентирована, то есть компании, которые затраты в рублях, а выручка в валюте. То есть это металлурги, это угольные компании, это производители удобрений минеральных, органических удобрений. Это нефтегазовые компании, то есть те компании, которые затраты в рублях, выручка в валюте – это первый показатель, на который я обращаю внимание, то есть пока что компании связаны с потребительским сектором меня не в приоритете. Второе, на что я смотрю, это дивидендная доходность, да? то есть какие дивиденды компании начинают платить в настоящий момент. Очень интересными становятся государственные компании, с госучастием, которых есть прибыли, которые относится к секторам, которые я обозначил, там есть доля государства. Потому что государству нужно пополнять бюджет, нужно исполнять указы президента, и, соответственно, этих компаний заставят хорошие дивиденды и далее. То есть вот, важный показатель дивиденды текущие, плюс нераспределенная прибыль, да, то есть, которая в компаниях есть, которая аккумулирована и которые пока что их не отдали акционерам. Поэтому в этих компаниях стоит находиться. Соответственно, более подробно о том, в каких компаниях стоит находиться, я рассказываю частично в бесплатных видео, три бесплатных видео по часу, и там, соответственно, можно получить эту информацию, в какие компании стоит вкладываться именно относящиеся к данным отраслям. И, помимо всего прочего, то есть есть компании, которые стоят очень дешево, очень привлекательны в покупке, то есть компании, которые нужно смотреть показатели P на E, находящиеся ниже трех, да, то есть у которых покупаемость инвестиций менее трех лет. Они всегда были интересны привлекательны в России, сейчас много таких имеется. Но я думаю, в ближайшее время таких будет еще больше, потому что, опять-таки, исключать снижение рынка ценных бумаг российского нельзя. Но это будет, наверное, не прямо сейчас, это будет, может быть, через полгода. И к этому нужно готовиться. К этому нужно готовиться, готовиться на уровне знаний, на уровне э, инфраструктуры, готовить все для этого и понимать, как на этом зарабатывать непосредственно. Э, поэтому я приглашаю на... Бесплатный мастер-класс, на котором я более подробно коснусь, где могут быть проблемы, как на этом зарабатывать, как создать инфраструктуру. Если хотите принять участие, то, соответственно, есть ссылка под данным видео. Регистрируйтесь, получайте бонусом бесплатные видео и увидимся непосредственно на очередном мастер-классе. На связи был Максим Петров, независимый финансовый советник, управляющий благосостоянием людей в России с объемом капитала 1 миллиона долларов. Надеюсь, что видео были полезны. До свидания и удачи!